Итак, сейчас вы узнаете, как торговать криптовалютами с помощью профиля объема. Сегодняшняя будет строиться тема вокруг профиля объема. Кто, кто слышал хоть раз о профиле объема? И все. Понятно. Ну, сегодня вы узнаете о нем больше. И вы узнаете, первое, как навсегда выйти из всех чатов, я имею в виду чаты Телеграма, потому что очень много... Вообще криптосообщество в телеге сидит, вы все это знаете, скорее всего. И очень много людей подвержены этим мнениям. У кого больше 10 разных аналитических каналов? Поднимите, пожалуйста, руку в Телеграме. Вот. А кто доверяет тем людям, которые в этих аналитических каналах делают прогнозы и кто повторяет действия этих людей? Вот. То есть вы подписаны просто так. Смотрите, я вам такую прикольную штуку сейчас покажу, публикуют свои прогнозы известные трейдеры, в смысле это лидеры мнений, которые, у которых очень много просмотров, и вот этот вот, вот, этот вот скриншотик, он его сформировал чат-бот, и вы видите, выделено зеленым. Сколько было лонгов, сколько шартов. И соотношение, это коэффициент. Так вот, лонги 180, шорты 58. 180 за покупки, 58 за продажи. Обратите внимание, где вышел этот прогноз. Мы с ребятами посчитали, что вот это соотношение, коэффициент выше 3. это значит просто огромное количество людей, они начинают покупать. Что происходит с рынком? рынок снижается в этот момент. Это биткоин к доллару на битсиниксе. Это график платформы Атас. И вот есть такое снижение 1400 долларов после того, как очень много лидеров мнений из тех же чатов, у которых есть у каждого по 20 тысяч каналы, по 20-по 30 тысяч каналов в Телеграме, они публикуют свои посты, и очень много людей дублируют их. И это приводит к тому, что люди теряют деньги. Это еще один пример. Я взял два последних. Тоже смотрите: соотношение внизу 3,07, лонги 160, шарты не вижу. Ну, короче, соотношение больше трех, и рынок снижается в данном случае на 300 долларов. Поэтому я почему это сказал, я, я вам сказал то, что не нужно, не нужно следовать слепо тем лидерам мнений, которые очень, имеют очень большие сообщества и пользуются всем доступными инструментами анализа, например, или вот какими-то теориями, например, там волновые, технический анализ, стандартный, классический и так далее, потому что... Это все написано в книжках, если вы пойдете к любому форекснику и скажете ему, я тебе за бутылку пива научишь меня теории волновой, он с удовольствием поделится знаниями, потому что весь форекс на этих волнах уже посливал все, что можно было. Сейчас пытаются посадить на это криптотрейдеров. Следующий пункт, как тратить на анализ рынка не более пяти минут. Денис уже спрашивал, кто-либо анализирует рынок, я еще раз, Спрошу, ну, насколько я понимаю, мало людей анализируют рынок перед тем, как открыть свои сделки. И, ну, здесь должно было быть много рук, и я такой должен был включить и сказать, наверное, у вас график выглядит вот так, может быть, а может быть вот так. Это были примеры, как график не должен выглядеть после аналитики, и аналитика перед торговлей не должна занимать более... 5-10 минут. Вы реально видите сделки покупателей, вы видите сделки продавцов, и вы можете в реальном времени, прямо сейчас, понимать, что делают те люди, которые используют те же советы лидеров мне. И, соответственно, это, это был часовой график, Опа. а вот это минутный график. Так выглядит в большинстве своем такие различные нагруженные графики, они просто теряют идею какую-то. И очень сложно вычленить что-то полезное, потому что очень много противоречий. И третье, вы научитесь составлять торговый план, следовать ему, подстраиваясь под рынок, а не против действовать против рынка. Что это значит? Большинство трейдеров, вот ну, вы услышали какой-нибудь, есть там популярные ребята, они говорят, вот будет рынок расти. Вы эту идею услышали, вы ее схватили, рынок просаживается вниз, и вы понимаете, что сейчас вот-вот еще, и он начнет расти. Он еще просаживается. Не, ну парень же сказал, он не будет врать. И он опять просаживается. И вы застреете в рынке, вместо того, чтобы. Активно работать со своей позицией, активно построить свою тактику торговли так, чтобы вовремя выйти, перевернуться, вы следуете именно такой идее, которая утаскивает вас не туда, куда нужно. И для того, чтобы этого не произошло, нужно составлять торговый план. И этот торговый план должен составлять, включать в себя минимум три различных сценария, чтобы вы были готовы к тому, если рынок пойдет не так, и он будет делать не то, что вы от него ожидаете, вот, вот этот маленький медвежонок это неопытный трейдер, который пытается навязать рынку своего мнения. Такую аналогию я привел.